Привет всем. Раз уж так все совпало, я тут в одном месте не буду называть каком, чтобы лишнего, так сказать, хайпа не поднимать. Столкнулся в очередной раз с полным непониманием, точнее говоря, с популяризацией очередного мифа. Вы знаете, как я люблю разбивать мифы, да, как что нужно иногда взять какое-нибудь высказывание популярное, достаточно его чуть-чуть загуглить и его увидеть, что оно, ну, в лучшем случае не совсем то имело в виду, а в худшем просто про, про, прям противоположное. Не так давно, что я успел разобрать, я разбирал утверждение про то, что мужчины в гражданском, так называемом, браке считают себя э, свободными. Это был. И перед этим еще был про 79% женщин, которые в тюрьмах сидят за самооборону. Да. Ну и до этого тоже еще было что-то. Мне кажется, уже пора скоро наберется десятки, я отдельный плейлист сделаю. Короче, сегодня я в очередной раз столкнулся с человеком, который утверждает, что сейчас я вам вамлагаю миф, а потом я буду его, так сказать, разбивать. Миф следующий. Значит, по контексту всплыла тема про подложное отцовство Естественно, по контексту всплыла цифра про 30%, потому что она часто всплывает. Хоть люди даже не знают, что это, но как бы знают, что она у них на слуху. То есть где-то они слышали. Вот. Но огромная масса противоположных людей так сказать, тоже где-то слышали, что 30% — это число, которое было получено из тестов в лаборатории, куда приходили сомневающиеся изначально мужчины что, То есть их основной аргумент, что, типа, вы ссылаетесь, что это по всей, э, по всей популяции тест, а на самом деле это так называемый э, selection bias, да, то есть вы э, ошибка, связанная с выборкой, из кого вы выбираете, да, как, типа, опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом. Примерно так. Это называется selection bias по-научному, по-английски. Однако... Я так сказать, там показал человеку, что и сейчас продемонстрирую то же самое, что я об этом знаю, что эта цифра взята не с потолка про 30%. Действительно, люди могут не знать, откуда она, откуда она, собственно, всплыла, почему такая популярная цифра 30%, где она. Собственно, две, наверное, популярных цифры, 10% и 30%. И обе они как бы имеют свою... У них есть, скажем так, физическое обоснование, откуда они появились. К сожалению, как только начинаешь ссылаться на научные бумаги, да, причем с именами там, и так далее, там просто, ну, сначала делаешь цитату человека, он начинает включать отрицание, включать. Типа нет, я этому не верю, какой дурак сказал. Ты ему показываешь, что этот дурак сослался на научную бумагу. Он начинает её гуглить, она у него не гуглится, потому что ну, это надо уметь, надо знать, что такое research гейт там, да, какой-нибудь, ну, то есть, знать, куда идти за такими бумагами. Она у него не гуглится. Он говорит, что это все фигня какая-то, типа, вы тут все перепутали, там все не это имел в виду. Ты ему даешь уже сам текст который ты уже за него нагуглил, а он его прочитать не может, потому что английским не владеет достаточно. Вот такая хрень получается. Так что что я сейчас хочу сделать? Я хочу сделать такое, ну, сравнительно короткое видео постараюсь, да, без лишней воды. Это, наверное, самая длинная вода, это вступление будет. Я сейчас скину то, что я лично об этом вопросе знаю. Вот, я не могу сказать, что я прям глубоко копал, вот, но я как бы так уж получилось, что я с этой темой сталкивался. Именно вот по циф циф циф цифирной, соской сказать, части. Я сейчас расскажу кое-что, там, покажу какие-то скриншоты и оставлю ссылки достаточные, чтобы, в общем, если человек действительно хочет найти материал, откуда это все растет, он Кто не найдет. Кто не хочет, как бы, искать, и все равно у него отрицало включено, да, ну, как понятно. Тогда оста... этим людям могу только посоветовать ТП Бинго включать, вот как, собственно, и было вот в ближайшей моей беседе. Буквально последний раз, наверное, полчаса назад. Так вот, значит, что я первое сделал? Первое, что я сделал, когда человеку, значит, интересно было, типа, откуда ваши, типа, данные левые, там, а это данные из лаборатории, я ему поставил цитату из собственного видео, которое я, я использовал. Это лекция, сейчас скажу откуда. Который, кусок который я использовал, когда выступал в высшей школе экономики по поводу домашнего насилия. Вот что я им процитировал, смотрите. Есть интересное исследование про семьи, где показано, что... Очень теплые отношения в семье на таком эмоциональном уровне, на уровне поддержки друг друга могут сочетаться с семейной изменой. То есть до 30% детей в семьях, как выяснилось, могут быть зачаты вообще вне брака. Ну вот, собственно, это и было. И это даже ссылка здесь, это то, что я сделал, чтобы не просто ссылаться. Почему меня так порадовала эта цитата? Потому что я услышал это ни от кого-нибудь, ни от какого-нибудь там оголтелого обитателя форума АБФ. Это было сказано к моему глубокому удивлению, на курсе «Введение в психологию», который я проходил там где-то год или два назад, уже не помню, и рекламировал даже, у меня на него обзор есть. Вдруг, между делом, лектор, на очередной лекции вдруг, вот это видео лекции то есть это не в прямом эфире происходило, это предзаписанные лекции, это просто очередная лекция, которая называется, как вы видели, «Кооперация и конкуренция». И так, между делом, человек называет, что «А вот так, да, кстати, у нас тут типа до 30% детей значит, могут быть не от своего родителя». Значит, что он, собственно, не упомянул? Просто я-то про эту цифру знал, и не просто знал. Я когда обалдел и остановил свой взгляд, то я увидел вот эту вот надпись, здесь написано. Это нормально считается, по крайней мере, на английском языке, этого достаточно для научной ссылки. Обычно имеется в виду, что в конце у вас список литературы, и список литературы вот это вам достаточно. То есть это фамилии, то есть, например, Беллис и Бейкер, это означает, что это два человека, это их фамилии, Беллис и Бейкер, запятая 1990, это означает год публикации. Дальше вот тут э, товарищ, который ты по включил, даже не смог прочитать, что «Даймонд» — это, естественно, еще одно исследование, другая, фа, другая фамилия, то есть либо исследование, либо публикация, и год, соответственно, и так далее. Что что, что угодно. Просто я знаю, кто такой Бейкер. Я только просто хотел убедиться, когда я это увидел впервые ну, вот, в лекции, я хотел убедиться, что это именно тот Бейкер, про которого я думаю. Я пробил это исследование, потому что мне это не так сложно сделать. И да, это именно тот Бейкер. Кто этот Бейкер? Бейкер — это... Робин Бейкер, тот самый, которого я рекламировал и художественную его литературу, и его эту трилогию знаменитую про... как она называется? Сперм Wars, первый том, Бэйби Wars, второй том, Сексы на Future", третий том. И на русском языке выходил перевод первого тома под названием «Постельные войны». Я про все это рассказывал, вот, и цитаты из второй книжки приводил. Шикарная книжка, я считаю, маст-рит, которая просто поворачивает сознание, вот биологической части. Я делал на основе его именно книги, вот этой вот э, первого тома, я делал две таких лекции с 3D-атласами, ну, как лекции там, в общем. То немногое, что я узнал нового от Бейкера про устройство мужской и женской половой системы. Я изложил двух видео, ссылки оставлю в описании. Вот, полные их имена. Робин Р. Бейкер, Марк А. Белес. И цифра, про которую, собственно, звучит, откуда она появилась, она впервые встречается вот в этой вот science paper: Do females promote sperm competition? Data for humans? Собственно, вопрос даже исследования этой статьи не про это. Вопрос задан: Занимаются ли женские особи тем, что продвигают конкуренцию сперм? Что имеет в виду Бейкер? Это, собственно, термин, который он активно использует, что такое sperm competition? сперм означает, что у вас в одной самке одновременно находятся живая, живые сперматозоиды от двух и более разных самцов. Вот что такое ситуация сперм-компетишн. Так что когда он использует сперм-компетишн, он даже не использует факт измены. Он не это исследует. Он исследует там, собственно, конкретно вот это исследование, которое здесь публикуется, результаты, она потом поподробнее вошла в книжку которые можно купить при желании. Здесь большая книжка научная с очень скучными цифрами. Называется Human Sperm Competition. Copulation, Masturbation and Infidelity. То есть конкуренция в человеческих сперм. Саитие, мастурбация и измены. Там в цифрах все, да, то есть не про, не про это. Что они конкретно для этих цифр делали? Для этих цифр он кто-то думает, что для этого обязательно нужно тестировать прямо вот людей в лаборатории, значит, брать и проверять, там, кто думает, что он настоящий отец, кто не думает, что настоящий отец. Нет, способы бывают весьма косвенные для оценки. То есть когда у вас есть нормальная модель, то вы можете косвенными данными оценить, потому что прямыми данными таких данных получить тяжело, почти невозможно. Когда-нибудь, когда будет обязательно ДНК введено, ахахи-хи, да, всех не до людей юристов, которые возражают против этого дела. Вот, когда это ахахи-хи закончится, то тогда мы узнаем, собственно, цифры реальные, да, по, там в целом по населению. Пока ахахи у нас все еще идет, то, например, одни одни вот, косвенные методика, которые Робин Бейкер, в частности, пользовался здесь с Беллисом, да, они сделали опрос э, среди женщин. Значит, они должны были сообщить про э, в общем, про то, что у них был, ну, как бы там прямую спрашивалось, что поддерживают ли они сексуальные отношения между более чем одним мужчиной, да, там, время от времени. А косвенными данными они собрали не просто, что они поддерживали там взаимоотношения с более чем одним мужчиной, а что у них э, купуляция, так сказать, была в пределах пяти дней. Потому что старая оценка до Бейкера была, что сперма в женщине живет примерно до 9 дней. Вот Беллис и Бейкер там на основе своих исследований, в общем, эту оценку снизили. И вот это окно, которое, ну чтобы у вас произошла, собственно, компетиция, да, то есть, чтобы у вас было соперничество с первым, должно быть в пределах пяти дней. И они посчитали эту компетицию в пределах пяти дней. И общее число женщин, которых они исследовали, там можно продираться, да, что есть некоторые там тоже selection bias. Это были, по-моему, они брали, по-моему, студенток там и аспиранток какого-то вуза. Ну, в общем, не, не трэш, скажем так. Это не был white trash из, там, из трейлерного парка. Они опрашивали. И получилось, что треть примерно всех женщин, всего треть, ну, как бы поддерживали отношения больше чем, с одним, больше, чем с одним мужчиной. А когда они сузили, по-моему, окно... сейчас Я просто по памяти я эту бумагу, на самом деле, по-моему, я даже купил. Она где-то, может быть, даже вот в даунлоуде валяется. Потому что обычно на всех вот этих бесплатных, типа ResearchGate, у вас на на всякие вкусные исследования, как правило, там дается абстракт, то есть введение кратко с выводами, плюс там одна или две страницы первые, а дальше вы должны купить подписку. По-моему, я ее купил, по-моему, чтобы эту цифру увидеть лично, потому что я уже на это ссылался раньше. Ну, кому интересно, короче, можете, вот сейчас ссылки оставлю, там доставайте. Короче, когда окно сузили до 5 дней, то оказалось, что... Нет, не так там была модель Вру. Я помню, что когда они применили окно, то из этих вот 30% там, при помощи теории вероятности значит, применения значит, на это окно, у них получилось, что оценка, какие должны в среднем выходить цифры э, чужих детей, то есть, то есть, собственно, то, что называется по-английски, miss attributed paternity, то есть ошибочное отцовство, когда люди, ну там, отец думает, что он, ну, он отец, да, а на самом деле нет. Строго говоря, знает ли мать, вообще не имеет большого значения. Важно, что это представляет собой случай атрибутит потерните То есть у вас отец является не тот, кого думает, что он отцом является. Так вот, эту оценку они там математическим методом привели, по-моему, к 9-10%. И, наверное, это одно из самых известных мест, где встречается цифра, там, ну, она, иногда, ее просто обычно 9, но ее округляют до 10, потому что там действительно там 9 с чем-то было, поэтому 10%. Так что на самом деле обе цифры верны, если говорить про это вот исследование Беллиса и Бейкера. Оно, наверное, одно из самых-самых известных по этой теме, поэтому как только вы видите какую-то статью научную, любую, которая вот этот текст, эту тему обсуждает, там обязательно будет ссылка на Беллис и Бейкера. Когда будет ссылка на Беллис и Бейкера, это ссылка вот на эту статью там и на более позднюю публикацию вот этого Human Sperm Competition. Есть ли книги-критика научная? Да, есть. Там придираются к методике, там к расчетам и так далее. Тем не менее, в общем, она как была опубликована, так и опубликована. Вот. И там и к прочим книжкам, как там серьезно есть. У них вообще-то есть, э, например, теория, собственно, например, камикадзе, сперм-камикадзе, да, гораздо более серьезная там, да, и гораздо более шокирующие вещи предлагает собой, чем вот то, что в этих статьях обсуждается. И тоже ее активно критикует. Вот. Пока как бы, в общем что называется, мало подтверждающих данных, но также мало и опровергающих. Но это, в общем, серьезная теория, которая есть, там, какой-то корпус исследований, да, который был опубликован. Вот. Значит, второй человек, который там назывался в этом самом, вот его можно прочитать, Даймонд, 1991. Значит, Даймонд — это автор книги «The шимпанзе", Chimpanzee», «Третья шимпанзе». The Evolution and Future of Human Animal. Эволюция и будущее человеческого животного. Там книжка, я так понимаю, вообще у меня нет, честно, я не читал. Вот, я читал выдержки из нее, я могу ссылки бросить, вот там что ссылки тоже найти несложно. И тут есть, собственно, конкретно про цифры, на которые он ссылается. Дай бог памяти тут. По-моему, 24% здесь называет. Только он говорит именно про, по-моему, неверность, то есть типа, процент неверности. 24%... Почему такой старый опрос, там, 70 какого-то года. Не опрос, а исследование, 70 какого-то года. Но, в общем, он его цитирует, и поэтому через него уже, да, поскольку он все-таки человек с научным званием, да, то он... на него ссылается. Джаред М. Даймонд. Вдруг кто-нибудь захочет почитать, вот, пожалуйста, она на Амазоне продается. Выдержку из книги брошу, тут где-то, собственно, сама цифра тоже употребляется. Тут не просто цифры, они же еще обсуждают эволюционные причины, то есть почему это происходит, раз это такая важная тема, которая постоянно используется. Но в общем, это не ухры-мухры, не из потолка, не пол полпальца потолок. Вот. Это, в принципе, что хотел сказать, уже сказал. В качестве завершения, под завершение, во-первых, покажу, что кроме таких вот прямых исследований, бывают и косвенные исследования, которые тоже многое о себе дают. Вот, например, просто по контексту, это я сейчас когда там искал, ссылки свежие, то вот, например, попалось исследование... Просто ну, тут нужно вникнуть, что именно они исследовали. Значит, исследовали это в Австрии, а исследовали разницу между полами в субъективных оценках э, неправильного отцовства. То есть в чем был опрос? Они задавали в Австрии мужчинам и женщинам, делали опрос и просили оценить на глаз, да, как они думают, какой процент значит, отцов э, с неправильным отцовством. И гипотеза их была следующая, что если действительно женщины вовлечены, ну, активно в эту деятельность, а, в общем, цифры показывают, что вовлечены, о ой ой как, я еще раз повторюсь, что Робин Бейкер насчитал 30% вовлеченных в эту деятельность. Это тех, что сказали об этом, вы не забывайте, те, что сказали о том, что они вовлечены. <laughs> еще могли быть те, кто не сказали. Так что, ну, в принципе, наверное, можно сказать, что, по крайней мере, по бейкеровским исследованиям 30% — это, наверное, оценка сверху. Вот, хотя, конечно... Это была Америка, по-моему, или Британия. То есть относительно такая ну, цивилизованная страна. Если брать какую-нибудь, там, не знаю, Мексику, да, или, допустим, бедные районы, там, например, есть отдельные исследования по, по черному населению США. Там, естественно, цифры другие совсем. Совсем другие цифры. Другое субобщество, там друг, другая совершенно. Так вот, значит, гипотеза была, что если женщины в это активно вовлечены, то они должны давать, скорее всего оценку, ну, больше, чем мужчины. И у Лилё, это, это, заметьте, это Австрия, не Африка там, да, и не черные люди в Америке. В итоге, в общем, что оценка получилась такая. Мужчины оценили на глаз общий процент, значит, отцовства к 9.1%, а женщины оценили в 14,5%. Вот так вот. И, собственно, в общем, короткая там... Вот сейчас гипотезу зачитаю. Гипотеза перед проведением да, любой исследование начинается с гипотезы. Гипотеза была в том, что женщины дадут более высокие оценки а, вот этого вот подложного отцовства, чем мужчины. А... Так, так, так, так. Сейчас будет ли тут объяснение. Ладно, я ссылку оставлю, сами прочитайте. Там, в общем, было типа, то есть, какая логика за этим стоит. Смысл в том, что женщины больше знают об этом, чем мужчины. Мужчины, только как бы для них это все абстрактно, если они сами не занимаются исследованиями, типа аля-там Бейкер и так далее. Для них это все абстракция. А женщины знают, во-первых, собственное поведение, во-вторых, делится, как бы наблюдает поведение своих товаров между собой, слушают разговоры, да, то есть они допущены в зону такую. У меня отдельный касс был про психологическую сторону этого вопроса назывался «Жрицы темной материи». Это, это вот живая иллюстрация темной материи. Можно даже в цифрах ее померить. Правда, всего лишь в Австрии. Вот. И, наконец, так сказать last but not least, э, некто умный э, <космотный> на сайте, который с говорящим названием Child Support Analysis э, британском собрал огромную компиляцию э, ссылок с выдержками, с цитатами на конкретные тут и на исследования, и на книги где какие-когда исследования были и какие цифры они приводили. Там страна, там какое субобщество и так далее. И что легко заметить здесь, если я сейчас поиском Бейкера найду, то он тут, естественно, есть. Вот тот самый а статья 90-го года Бейкер, Робин, Марк Бейлис. Проматируют ли женщины конкуренцию с первым данные о людях вот и значит оценка которая там была дана 6.9-13 там, да, там да, ссылки на все есть абсолютно вот между прочим этот же самый даймон джаред который я только что вам цитировал ну, инвестировал показывал ну и книжку показывал даймон так стрим подвисал ну, вроде как, отвис. Надеюсь, что я быстро заметил. Ну, в общем, я, собственно, остановился на том, что я рассказывал, где я-то об этом узнал. Я об этом узнал в книжке вот этой, 96-го года. Робин Бейкер, «Sperm Wars и Science of Sex», которая в русском переводе выходила под названием «Постельные войны», я на нее делал мини-обзор. У меня есть плейлист отдельный, называется «Обзоры и мысли по книжкам и фильмам». Вот откуда я это узнал. Все остальное — это так уже, цепочки, то, что потом, а где-то приходилось там цифры проводить и так далее. И, значит, там в разных разделах приводится. Тут надо, тут надо читать, собственно, контекст. 1%, 5-6%, 10-30%. В общем, я вот эту таблицу оставлю. Кто хочет, тут гораздо больше материал. Тут и статьи, там, и ссылки, кое-что прям в PDF лежит. Вон, кстати, Робин Бейкер <сослался> снова сослался. Sex in the Future секс в будущем и так далее. В общем, короче, Бейкер тут представлен достаточно, но не он один. Кто думает, что это вот какой-то один дурак, взял и сказал, вот, смотрите, это я сейчас листаю вам список публикаций. Сейчас. Вот он начинается. Вот он. Причем тут и отдельный раздел, non-partternity in the general cases, то есть в общих случаях. То есть не, не там, где всякие там э, в, в, в, в лабораториях по оспариванию, а там, где в целом по, по населению. Видите, сколько этого всего? Видите сколько? Ну, все, естественно, на английском языке. Вам придется, кому интересно, все это там суммировать или делать какой-то мета-анализ, поэтому вам придется все это искать, читать, там что-то такое. Ну, в общем, кого на Гугле не забанили, я думаю, все захотят найти. У меня под рукой вот Бейкер, поэтому я бейкером и пользуюсь. И, наконец, бейкер достаточно был крутой, чтобы в школу высшей экономики, высшее самые, не знаю, там либероснутые из всех, наверное, вообще вузов, какой я только я сегодня знаю в России он не, не счел для себя зазором сослаться на эту информацию. Потому что у нее, у нее есть научный статус на данный момент, да. Вот. А, так, что я хотел, собственно, сказать там? Да, в принципе, в общем, все сказал. Да, вот, я сформулировал, что я хотел сказать. Част, частенько, те, кто, значит, про это дело рассуждают, они говорят... Вот, например, нашел статью с критиком этого дела. Критик этого дела. То есть он тут даже, естественно, тут, он тут поменяет тут, естественно, поминает и Бейкера, и Беллиса обязательно. Как еще, если у вас статья про это, вам просто придется про них говорить. И вот на что он упирает. Значит, он упирает на то, что процент вот этих вот и неверности вообще, и подложного отцовства, он действительно сильно коррелирует с социальным уровнем. То есть, если у вас социальный уровень высокий, ну, то есть вы находитесь высоко в социальной пирамиде, то вероятность этого маленькая. Вот, например, ну, так чисто для примера, вот, например, США и Канада, да, вот, например, 1,9, это вы находитесь высоко. А, значит, э, так, что это такое? High плюс 1, ну, он не понял. Короче, а если вы находитесь в низком, на низком, так сказать, конце распределения по социальной лестнице, то у вас вот такие проценты. Заметьте, это то же самое США, только процент уже 29,4, да? Это причем приводит человек, который критику приводит. И его поинт следующим типа, что, ну, он тут много чего говорит, что, во-первых, в среднем, если посчитать, то, конечно, будет не 30, а будет, скажем, 15 или 9, там, если колокол, брай, да? Во-вторых, он говорит, ну, не нужно быть, там, жить в нижних слоях населения, то есть, в общем, лучше быть богатым, но здоровым, лучше жить в высоких слоях населения, тогда у вас будет больше уверенности в этом вопросе. На что я хочу под конец обратить внимание, что под кем, на каком уровне бытового, скажем так, комфорта, да, на каком уровне, какой уровень жизни у нас в среднем в стране? У нас, это я имею в виду в России. Вот вам показывают лестницу и пирамиду для США. Как вы думаете, мы где находимся на этой шкале в среднем? У нас как близко мы находимся к нижнему слою пирамиды Маслоу? Мне что-то подсказывает, что мы находимся ближе вот к этому столбцу. Поэтому я вот так пальцем в небо, поскольку у нас таких... Я, я лично не читал никаких исследований вот по России, каких-то специфических, чтобы прям э, типа Бейкера, да, делали в России. Но я бы сказал, что мы будем тяготеть вот к этому столбику, а не вот к этому. Это так, вопрос на подумать. Так что, если кому-то даже кажется, что, допустим, ладно, в среднем, допустим, 9, и вы считаете, что 9 это нормально и что это не требует... То есть это не является массовой проблемой, это не является вообще проблемой. Вот я недавно постил, постил новость, где семьям, перепутанным в роддоме, заплатили по 6 миллионов компенсации. По-моему, там было... Или всего 6. Не помню. Там, по-моему, была половина на одну семью, половина на вторую семью, а в семье разделили, значит, половину родителю, половина ребенку. Оценили это, сейчас боюсь соврать, уже не помню. То ли в 6 миллионов, то ли в 3 миллиона. То есть, когда у вас мать поменяли, то это трагедия. Вот. Когда поменяли отца, то это ничего особенного. да, Просто как у нас тут адвокатишки кое-какие там советуют, говорят, да что-то такого. Во-первых, у вас, во-первых, вы импотент, во-вторых, вы этот самый голубой, а в-третьих, это самое, руки в ноги и пошли отспаривать в суд. Ничего страшного, вот. Ну вот, можно продолжать так думать. А можно взять руки в ноги и все таки почитать немножко и ознакомиться с реальными цифрами. Я лично считаю, что это безобразие. Это буквально дикарство. Дикарство даже круче, чем алименты, я считаю. И с этим, с этим декарством нужно что-то делать в срочном порядке. Либо мы с ним что-то сделаем, либо вот эти знания, вот, Бекера и компании будут распространяться шире, шире и шире. Да, естественно, мужчина вынужден делать это, так сказать, втихаря и после, да, а не по закону и бесплатно, и торжественно. Ну, в общем, как бы умному достаточно. Я надеюсь, что я дал материал и рассказал, вот, кто английским владеет. Читайте. Кто не владеет, через Google переводчик тоже можно много чего извлечь. На этом у меня все. Надеюсь, что я еще один миф развел. Пока.